Mm. <music> КФУ провел в шестой раз Международный форум по педагогическому образованию в Т-2020. Если обратить внимание на количество заходов на форум, то их было около 23 тысяч человек. В Институте психологии и образования состоялся пресс-тур, VR-тур в будущее с Казанским университетом, приуроченный к закрытию Международного форума по педагогическому образованию. Во время обзорной экскурсии по Институту психологии и образования представители СМИ смогли посетить Центр педагогической магистратуры, также Центр педагогических практик дошкольного и начального образования, пройти по современным аудиториям для проведения лекционных и практических занятий, заглянуть в студию интерактивных образовательных практик, осмотреть кинозал, кабинет технических средств обучения, оценить оснащение моделирующих школьных кабинетов физики и химии. Участники пресс-тура смогли собственными глазами увидеть, как проходит заседание форума в формате VR и протестировать шлем виртуальной реальности. После пресс тура состоялась пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова и директора Института психологии и образования КФО Айдара Калимулина по итогам завершившегося в КФУ международного форума по педагогическому образованию. Должен сказать, что... Этот режим он экономит достаточно много средств. Мы многие конференции, встречи проводим в дистанционном режиме. И в то же время отрабатываются новые технологии и возможности для образования. У Нас поддержали компании, в том числе Microsoft. И вы знаете, что на площадке Казанского университета будет создан центр Microsoft, который как раз будет ориентирован на... Те разработки, которые Microsoft ведет в области образования. Форум FT-2020 стал самым масштабным виртуальным событием по количеству участников в России и странах Восточной Европы в период пандемии. Лилия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюз.